Далекий предок обернулся волком и не стало равных ему. Одинок и волен, волчий воен, рассекает вечную тьму. Одинок и волен, волчий воин, рассекает вечную тьму. трепещет перед ним В темный лес уйдет он И залечит раны Словно было, он невредим В темный лес уйдет он И залечит раны Словно был он невредим Чтобы мы водили корабль Чтобы всем хватало хлеба И светлый праздник пива с медом Ясный сокол видел с неба Одинок и волен Волчий воин, Рассекает вечную тьму Одинок и волен Волчишь куревой, рассекает вечную тему. если бьет тревога над великой Русью, чтобы мы не подавили, чтобы мы с тобою пядень не отдали, Он вырастает от земли. Чтобы мы с тобой пять не отдали, Он вырастает от земли, чтобы мы водели хоробой, И чтобы всем хватало хлеба, И светлый праздник пива с медом ясный сокол видел с неба, чтобы мы воде. Всем хватало хлеба, И светлый праздник пива с медом я с лицо в голове без неба. Одинокий волен, волчишь куривой, Рассекает вечную тьму. Одинокий волен. Чешкури воин рассекает вечную тьму.